всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом видео у нас на обзоре бет uh, дуги в общем это у нас такой небольшой собачий бэтмен ну ладно в общем давайте сейчас рассмотрим этот проект Он совсем совсем недавно запустился сейчас только начал торговаться на PancakeSwap. давайте рассмотрим что нам предлагает данный проект в общем этот проект специально сделан чтобы Поддержать много детей, осуществить их определенные какие-нибудь мечты. И соответственно тут с каждой транзакцией будет отдельный кошелек, на который будут собираться деньги и, не знаю, это может в дет, дом, еще куда-нибудь будут эти деньги посылаться, отправляться, чтобы как бы немного порадовать детей и чем-то как-то немного лучше обеспечить их жизнь и исполнить определенные какие-нибудь мечты в общем, как бы цель ясна нам дают заработать возможность данный проект и, конечно же для детей делает определенные хорошие условия то есть, я так понимаю, дед, дед домам будут помогать и тому подобное давайте разберем какие у них тут планы что они тут собираются сделать вот, в принципе, они запустились только что потом продажа не была пресейл Теперь запуск на PanKickSwap, потом будет какая-то определенная раздача, точно к еще не знаю. Как у них разбиваются проценты? На все сделки, покупки и продажи поставили, получается, 13% в налог. Из них будет распределение идти держателям, пул ликвидности, самое главное, малотворительный и маркетинговый кошелек. И 1% будет сжигаться. В принципе, как, бы, как по мне, простой проект. Есть цель, есть, то есть как бы идея для чего они будут работать. Главное, чтобы этот проект работал. Чем-то он мне просто о дуге немного напоминает. Ну здесь как бы цели поинтереснее много. Можно зайти посмотреть на BC Данный получается контракт. Увидеть, что там все чисто, нет никаких лазеек. И также чарты мы потом на покоин посмотрим. Ладно, идем далее. По экономике всего у нас предложение 150 миллионов монет. Ну, как вы видите, частная продажа 75 миллионов уйдет монет. На панкейк они там два с половиной заряжают. Благотворительные маркетинговые кошельки 6 миллионов монет. Ну и кошелек разработчика. Как бы молодец. И себя не обидел. 9 лямового монета ставил. Ликвидность заблокирована на один год. То есть, а если еще все разработчик денег оставил, то соответственно ему нет смысла э, скамить проект и воровать наши деньги. По дорожной карте, э, раздача будет потом в Телеграме, когда будет 5000 человек, у них там цель надеяться забить. Проект реально новый, там сейчас 90 чем-то человек, все будет в Телеграме. Поэтому есть вот хорошая возможность залететь сейчас, купить данный токен и на этом подзаработать денег. Я не говорю, что прям в срок, но можете по, в краткосрочной перспективе сделать парочку иксов. Ну а каждый, как говорится, смотрит и выбирает сам для себя. Как ему распределять свои б-дури. И соответственно Ну как бы будем думать, что делать дальше потом. Листинги хотят сделать. Ну, листинги это само собой. Вторая фаза это новый сайт. Спонсорство детского фонда вот ⁇ это главный аспект, как по мне, данного проекта. И потом сделать, когда он NFT сделает, NFT это будет, конечно, очень круто, потому что сейчас NFT популярно, и будут, я думаю, определенные аукционы, на которых потом смогут продаваться данные NFT, и точно так же будет распределение средств куда-то там, на маркетинг, на, на раскрутку проекта и помощь, скажем так, детям. Третий этап, крупные фонды, которые будут помогать, опять же, скажем так, киндерам, партнерство. Будем с этим всем смотреть и наблюдать. Ну, конечно же, в листинге на крупных биржах, и четвертый этап пока еще не придумали. Как по мне, тут только во втором этапе уже, если они сейчас все будут быстренько делать, уже будет хороший памп. Белая бумага есть, белую бумагу можете полистать прямо на сайте, ознакомиться здесь как бы ничего сложного у нас не имеется больше узнать спецификацию более развернутую версию а, данного проекта можете изучить а, кстати по, на покойне как я говорил да цена сейчас конечно взлетела и взлетела она получается примерно сделала сколько 2x 2 с копеечкой X, то есть 2x это сейчас немного 2x это сейчас нормально я думаю будет намного больше в Твиттере здесь получается 1200 читателей, хоть что-то есть. Они здесь пост, постики кидают разные, в, в плане, что потом, я так понимаю, будут помогать. Наверное, как обычно, все начнется с Африки. Ну, а там будем за этим всем следить и наблюдать. И, соответственно, Телеграм, как я говорил, 91 человек. Так что, я думаю, сообщество мы сможем подраскрутить, поднять все вверх. и я думаю, вроде бы просто, ничего сложного нет, никаких там заморочек, там сверх там изобретений в этом проекте Бедуи, но идея есть, это работает и все самое простое, как говорится, гениально. В общем, ребята, на этом у меня как бы все, будем подходить к заключению данного видеообзора. Посмотрите проект, изучите для себя. Я лично сюда залечу, пускай там не на большую сумму, там на 500 где-то валюты заскочу пока что, а там посмотрим, как будет дальше развиваться. На этом у меня все, так что всем удачи, всем профита, всем пока.